Привет, мюзикмены, вы на канале Rock'n'Roll. Меня зовут Глеб, и в этом видео я расскажу о пяти главных причинах для покупки акустической гитары в качестве первого инструмента. Ни для кого не секрет, что в первую очередь гитару, да и в принципе как любой другой музыкальный инструмент, выбирают по ее звучанию. Так и в нашем видео сложилось, что первая причина выбрать акустику вместо классики это ее звук на акустике, которую еще иногда называют эстрадная гитара или американка, звук более яркий, глубокий, насыщенный, наполненный различными обертонами. Да что там говорить, послушайте сами разницу в звуке. Я не говорю, что классическая гитара звучит хуже, нет, она просто совершенно другая в сравнении с акустикой. Ведь именно под акустику хочется петь, даже если у вас нет голоса. Именно под акустику хочется плясать, даже если вы этого совершенно не умеете делать. Так что причина номер один в покупке акустики, как первого музыкального инструмента, это сочный звук. Ребят, далеко не расходимся, ведь вторая причина... Это громкость инструмента. Когда мы покупаем гитару, мы всегда опираемся на ее характеристики. Для нас очень важно, чтобы гитара звучала сочно, но при этом не теряла в громкости. И когда мы высекаем звук из гитары в форму дредноут, мы буквально заполняем все пространство ее великолепным звуком. Мы слышим каждую ноту, каждую деталь сыгранного аккорда. Акустическая гитара легко впишется в бенд из двух или трех человек. Скажем, кто-то играет соло, кто-то играет ритм-партию, и обоих будет прекрасно слышно. Даже если третий будет лупить изо всех сил по кахону. Проверено. Так что причина номер два в покупке акустики как первого музыкального инструмента, это хороший запас громкости гитары без дополнительной позучки инструмента. Ну и коль речь зашла про соло-партии, то третьей причиной станет гриф акустической гитары. Да, он достаточно тонкий и узкий. Конечно, не как на электрогитаре, но на нем уже гораздо легче исполнить блюзовые фразы соло-партии, чем на грифе классической гитары. Да и к тому же, если у вас, ну, совсем маленькая левая рука, как у меня, например, то, возможно, широкий гриф классики покажется вам серьезным препятствием на пути обучения. Таким образом, гриф акустики может стать для вас спасением и подходящим вариантом. Так что причина номер три в покупке акустики как первого музыкального инструмента это удобный тонкий гриф для исполнения как сольных партий, так и простых аккордов. Хей, народ, а у меня для вас загадка. Как вы думаете, какая часть гитары наиболее неустойчива? Перепадом влажности. В правом углу вашего экрана есть подсказка с готовыми вариантами ответа. Выберите тот, что считаете наиболее подходящим. Ну, let's go! Гриф акустической гитары не только узкий и тонкий что делает его достаточно удобным, но также он усилен анкерным стержнем. А это уже четвертая причина для выбора акустики. И вот почему. Дело в том, что гриф классической гитары переживает нагрузку от натяжения нейлоновых струн гораздо меньше, чем тот гриф, который тянут металлические струны. Поэтому гриф на классике лишен анкера. Это, конечно, не основная причина, но одна из. И когда случается так, что гитара в рамках неправильной эксплуатации начинает сохнуть, что на классике, что на акустике гриф начинает играть, Иными словами, его начинает вести. И на классике эту ситуацию исправить сложно. Нужно вытаскивать лады, спиливать накладку, опять сбивать лады. Короче, долго. И дорого. И дорого. Вот. В то время как на акустике можно вытянуть гриф за счет анкера. Но все же, если гриф сильно покрутило, то, увы, без мастера здесь не обойтись. Помните, что некоторые вещи на акустике можно исправить. Например, такие как небольшой прогиб грифа. Достаточно будет аккуратно покрутить анкер. Но настоятельно рекомендую это делать только руками мастера. Если не шарите, не лезьте. Так что причина номер четыре в покупке акустики как первого музыкального инструмента это наличие анкера и возможность менять прогиб грифа. Лично мне нравятся классические гитары своим аутентичным звучанием. В некоторых моделях даже установлен анкер, как на акустиках. Но что меня привлекает как гитариста в акустических гитарах, так это пятая причина. А точнее, многообразие формы внешнего вида инструмента. К сожалению, классика... Она и есть классика. Да, бывают варианты с тонкой декой, варианты с подключением к усилителю и даже с вырезом котовой. Но неизменным остается традиционный широкий гриф, так и малый корпус инструмента. В то время как на акустике просто гигантский вариант видов корпусов и грифов. Обо всех я рассказать не смогу, так как видео тогда просто не закончится. Но парочку инструментов все же покажу. Смотри. Хочешь гитару на металлических струнах, чтобы играла громко, звонко, да еще при этом глубоко, но при этом не имела корпус дредноута, была чуть поменьше? На, держи. Тейлор с корпусом гранд концерт. Корпус почти как на классике, только есть еще и спил под правую руку. Что это дает? Смотри. Правая рука при игре не устает, да еще и не давит на корпус инструмента, что в свою очередь не съедает полезные частоты. Ну и к тому же позволяет раскачать деку гитары. Гениально. Пушка. Пушка. Что? Тебе этого мало? Не вопрос. Держи еще один Тейлор с корпусом Grand Аудиториум. Что в этой гитаре особенного? Ну, загибай пальцы. Фирменный, тонкий гриф. Почти как на электрухе. Играй все, что угодно, рука не будет уставать. Хоть солягу, хоть аккомпанемент. Пофигу. Играешь, наслаждаешься. Вырез. Катавей. Для чего он нужен? Для доступа к верхним Ладно, то бишь можно играть стрельчки какие-нибудь, типа там, металлики из NaFicals с там, либо еще чего-нибудь. В общем, думай, применение найдешь, я думаю. Меньший корпус в сравнении с дредноутом, но при этом не уступает по характеристикам. Круто? Круто! В общем, вариантов акустических гитар целая куча, и одного 20-часового ролика не хватит, чтобы поговорить о каждом инструменте. Серьезно. Но если теперь вам известны эти 5 причин для покупки акустической гитары, то теперь вы, скорее всего, задались вопросом, а как выбрать ту самую, ту самую акустическую гитару? И на этот вопрос у меня есть ответ. Да, вот такой Глеб красавчик. Все для вас подготовил в описании к этому видео. Ну и в подсказках в правом углу вашего экрана. Кликайте, переходите, смотрите и наслаждайтесь. Что я потребую взамен? Да, всего лишь-то. Подписаться на этот канал, поставить лайк этому видео, если, конечно же, оно вам понравилось. Если не понравилось, ничего не ставьте. Ну и напишите комментарий, какая у вас гитара, на чем сейчас играете. Может быть что-то собираетесь купить, а может быть нет. Ну или просто напишите, какой я красавчик, что снял для вас такое полезное видео. А, ну и спасибо, что поделились этим видосом в своей любимой социальной сети. На связи был магазин Rock'n'Roll, меня звали Глеб. Увидимся в новом видео. Пока, мюзикмены. Пока.